Когда бюджет не позволяет задонатить на киберспортивный компьютер. Когда вместо нормального монитора мы используем раритеты прошлых времен. Когда наши девайсы из последних сил делают крайний вздох перед вечным офлайном. Но несмотря на все это, мы хотим высокий FPS, мы хотим лучшие настройки, мы хотим быть частью новой истории с названием Call of Duty Cold War. Здорово, мужские мужчины! Всех поздравляю с релизом этой движухи. В открытом тесте много настроек было залочено и к тому же нам подкорректировали оптимизацию. Давайте вместе разберемся и выбьем из этого парня весь припрятанный для нас FPS. Абсолютно. Слышишь, брата-брат, абсолютно любое устройство можно бафнуть под игру. Будь то слабый ноутбук или же пкшник. Взгляни на минимальное требование колдвара. Если что, я просто по приколу их закинул, может кто не знает. В общем, чтобы нам хорошо жилось и не фризилось, сначала давайте разберемся с системой. Во-первых, не будь картошкой, проверь актуальность своего драйвера. Если последний раз ты его обновлял в 2006 году, то можешь не париться, перестань платить за отопление и сэкономленных денег возьмешь себе агрегат помощнее с драйверами 2008 года. Во-вторых, если ты обладатель видеокарточки NVIDIA, то переходи в панель управления, жми на первый пункт, в нем должен появиться вот этот видеоматериал. Э, кстати, напиши в комментариях, если досмотришь его до конца. Вот этот ползунок, врубая на производительность. Дальше залетай в управление параметрами 3D. Давай я тебе проскрою, а ты паузу ее занешь и выставишь также. Но главное не забудь. В режиме электропитания выставить максимальную производительность. Проматывай ниже и в фильтрации текстур тоже производительность лупани. В-третьих, переходи в панель управления, система и безопасность, электропитание. Жми создание схемы управления питанием. И тут выбирай, конечно же, высокую производительность. И не забудь написать в название схемы, сколько FPS ты хочешь. Это обязательно поможет. Наверное. Далее переходи в папку с установленной игрой. Жми правой кнопкой по первому экзешнику, свойства, совместимость. И тут делай такие же две галочки, как у меня. После этого проделай аналогичную операцию с другими оставшимися экзешниками. В-четвертых. Разгони свою видеокарту до стабильного максимума. Если у тебя слабое устройство, то это твоя панацея от грусти в колдваре. Да и вообще в любых играх. Скачай MSI Afterburner или Burner, хз как его. Короче вот эту утилиту для разгона ведяхи. Самое главное брата-брат, обязательно посмотри туториалы в ютубе как разгонять видяшку, ведь если ты сделаешь что-то не так, то придется идти играть в колдвар к другу, а если если вдруг у кого-то друга нет, и печаль заполнила сердце, я подскажу отличный вариант для изменения своей жизни. Сейчас он появится через 3, 2, 1... Не забудь еще кэш-системы почистить всякими приложухами, да и вообще вырубай автозагрузку программ, которые ты не юзаешь. После того, как ты оптимизировал компьютер и бафнул видеокарту, переходи в саму игру. Кстати, какая там у нас цифра по счету? А в-пятых, залетай в параметры, изображение, выбирай полноэкранный видеорежим, если, конечно, ты не играешь на форточке, обязательно юзани максимальную частоту обновления, у меня, к сожалению, 60 герц, но мне и этого хватает, чтобы давать без пиз... Если я какие-то пункты не озвучиваю, то просто делайте так же, как у меня, брата-братья. Здесь же обратите внимание на разрешение экрана и разрешение визуализации. Если вообще все грустно с техникой, то снижайте разрешение экрана, оставляя разрешение визуализации. Короче, чтобы у вас визуализация была под ваше фактическое разрешение экрана. В общем, поиграйтесь с этими двумя пунктами и выберите оптимальные для себя. Поле зрения ниже 110 не рекомендую ставить, ибо примерно находится у вас перед глазами. Яркость настраивайте также индивидуально. В пункте ограничения частоты кадров ставьте без ограничений. Текстуры ставьте низкие, типа как у киберспортсменов. Я же выбрал среднее, чтобы графони будущих блокбастеров был приятный. Давайте я задержусь на этом кадре, чтобы вы смогли детальнее посмотреть установки. Не забудьте еще отключить отражение в экранном пространстве. Пример также у вас в настройках есть. При его отключении вы будете меньше отвлекаться на всякие отражашки и прочие артефакты. Давайте взглянем на тени. Здесь можно поставить все на минималке, но не рекомендую отключать динамические тени, потому что есть карты, на которых можно по тени палить передвижение врагов. И отключение этого параметра немного вам закроет глаза в сборе информации гейб. Эффекты сглаживания. Качество сглаживания выбирайте среднее или высокое. Тут опять индивидуально протестите, какая картинка подойдет именно вам. Остальные эффекты постобработки делайте такими же и не парьтесь. В дополнительных настройках обязательно ставим вот этот пункт, чтобы наша видеокарточка зарезервировала больше памяти под эту движуху. Для слабеньких ведюшек это must-have настроечка после разгона. Переходим во вкладку «Звук». Громкость музыки и громкость диалогов скорректируйте индивидуально, но эти пункты обязательно должны быть убавлены, так как они отвлекают от процесса. Конфигурация звука. Я выбрал наушники, так как этот пресет более сбалансирован, чем другие. Ну, еще и голосовой чатов, но чтобы уж точно ничего не отвлекало. Далее переходим в лобби сетевой игры. О! «Погодите-ка, а кто это тут у нас? Это же Капитан Геленджик!» Ему уже не терпится отправиться за приключениями, в которых он печалит покачелов. Я и песенку тематическую подготовил, но давайте сначала с настройками закончим. Если у вас видеокарта NVIDIA, то вызываем Overlay стандартным сочетанием клавиш Alt плюс Z и после переходим в фильтры, добавляем экспозицию и контраст и играемся с ползунками. Можно настроить Cold War под киберспорт, убрав все тени с подсветкой, чтобы видеть всех крысичей в углах. Я же лично себе сделал киношную картиночку, чтобы было приятно смотреть. Далее выбираем резкость, ставим игнорировать зернистость на 100% и крутим первый ползунок, подбирая оптимальный вариант. Получившийся результат вы можете сравнить прямо в лобби. Причем здесь много артефактов, которые помогут разобраться в корректной настройке картинки. Прямо сейчас, брата-братья, черканите в комментариях, какой способ вам максимально помог и во сколько в FPS вы сейчас играете. И пока вы это пишите, ловите рандомные комментарии. А за ними топовые. И, конечно же, дай бог здоровья вот этим людям, которые оформили спонсорку на мой кинотеатр. Спасибо огромное за поддержку моего творчества. А сейчас встречайте Капитан Геленджик и новая баллада о его похождениях. Слушаем. капитан пиздюлей он раздавал И не раз он опасность свидал. Раз в пятнадцать он тонул, улыбаясь перданул покачелы качелы улетают на испан. Капитан, капитан, улыбнитесь Брата, братья возьму с вас пример Капитан, капитан, разомнитесь И начните пукачел, а подстрел Жил обычный пукачел, в уголочках он сидел И не раз он опасно видал Но пришел наш капитан, песдулей ему раздал И никто его там больше не видал Капитан, капитан, улыбайся Брата, братья, возьму с вас пример, Капитан, капитан, разомнитесь и продолжьте пукачела подстрел. песню мне писать, надоела твою мать И пора уже титры пускать Лайк, подписку оформляй, капитана уважай Пукачелов на респаун отправляй Капитан, капитан, улыбнитесь Брата, братья возьму с вас пример капитан капитан разомнитесь и продолжьте пукаче отстрел капитан капитан улыбнитесь Брата, братья возьму с вас пример капитан капитан разомнитесь и продолжьте пукаче отстрел!